Корреспонденция это Керчком.ру находится на вершине горы Метрида. Сейчас начало седьмого. Вот такая картина разворачивается перед нашим взором. В поселке Волна на той стороне Керченского пролива пожар горит нефтебаза. Пожар самого высокого уровня. Сейчас все силы брошены на его тушение.